Приветствую! Мы продолжаем разбор задач предстоящей чемпионата России по решению головоломок. Задача первого тура. Каждый второй поворот. Необходимо провести линию через все клетки сетки. так чтобы, Причем линия, естественно, замкнутая. Так что линия делает каждый второй поворот, этой линии отмечен. То есть у нас здесь вот этот поворот не отмечен, этот отмечен, этот не отмечен, этот отмечен. Ну и так далее. Как решать данную задачу? Как и в других задачах на заполнение сетки одной линией, необходимо обратить внимание на углы в угол линия должна заходить поэтому рисуем сразу уг углы скажем этот этот этот и этот. Это все четыре Но, на самом деле в этой задаче все гораздо может сразу пойти гораздо дальше этот угол должен быть у нас как второй поворот отмечен поэтому следующий поворот должен быть кружком. То есть мы не можем повернуть раньше до кружка. То есть вот каждая линия сетки должна продолжаться до кружка. У нас сразу образуется еще один угол. И опять же, эта линия должна продолжаться до кружка здесь и здесь. Еще один угол продолжается до кружка здесь и здесь. Здесь вот угол продолжается до кружка сюда и сюда. Вот у нас угол продолжается до кружка. Вот этот угол опять же продолжается до обоих кружков. Этот угол продолжается до кружков обоих. Здесь угол, здесь угол продолжается до обоих кружков сразу нарисовалась большая часть линии вдоль кра края сетки. Ну, дальше надо не забыть, что в каждом кружке надо тоже повернуть. Мы поворачиваем здесь, поворачиваем здесь, поворачиваем здесь. В этом кружке мы повернуть налево не можем, потому что кружки не могут быть сос соседними поворотами, поэтому поворачиваем направо. Но опять же, у нас, вспоминая опять же, что все углы должны быть заполнены, у нас вот образовался еще один угол здесь, мы его заполняем. У нас угол здесь образовался, заполняем, продлеваем до ближайшего кружка. Здесь угол образовался, продлеваем до ближайшего кружка. Здесь кружки мы должны повернуть, здесь тоже. Здесь, здесь линия продолжаться прямо не может, потому что у нас не будет поворота между двумя кружками, значит мы должны повернуть, должны зайти в этот угол, должны зайти в этот кружок. Ну и осталось только завершить построение. Соединив в две линии. Таким вот образом задача решена.